Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в прямом эфире. <как> Добрый день. 11 часов московского времени. Как по нотам, как по часам. Добрый день. Приглашаю вас. Приглашаю вас в онлайн-спортзал Докатлон. Увидимся. Потренируемся. Здравствуйте. Вижу первых посетителей. Привет. Привет. Привет. Очень рада вас видеть. Здравствуйте. Весна продолжается. На дворе у нас сегодня солнце яркое-яркое. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Хорошо ли меня слышно? Давайте проверим связь. Хорошо ли меня слышно? Скажите, махните мне рукой, что меня слышно. Слышно? Хорошо, хорошо. Присоединяется. Давайте подождем еще народ. Надеюсь, что слышно, да? Хорошо? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, всем привет, слышно хорошо, я очень рада. Как выясняется, мир очень тесный, и мы, оказывается, в прямом эфире со многими-многими познакомились и даже увиделись издалека. Я очень рада. Привет, Аня. Что я хочу вам сказать? Сегодня у нас эфир будет с занятиями, позанимаемся. И вечером в 5 часов по московскому времени я вновь жду вас у этого же экрана, у меня будет гость, и мы будем разговаривать о питании, о весне, о хорошем настроении, о полезных привычках, которые всем пригодятся. Поэтому в 5 часов по московскому времени заходите в прямой эфир, задавайте вопросы, будьте активны, будем беседовать. А сейчас я хочу еще раз вам напомнить, что меня зовут Модлина Наталья. Мы с вами находимся в онлайн-спортзале Декатлон, Декатлон Россия. Спасибо им за такой чудесный проект. Мы с вами занимаемся дыхательными практиками. И сегодня мы продолжим те занятия, которые у нас были раньше. Я вам напомню про дыхание. А вы, пожалуйста, пока подготовьте оборудование, кольцевые амортизаторы, резинки и мяч нам пригодится. Хорошо? Ну, коврик, понятное дело. Итак, я напоминаю вам о дыхании, а через некоторое время отключу комментарии, я очень рада вас видеть, все хорошо. Итак, дыхание 24, это самое простое дыхание в Bodyflex, оно заключается в том, что вновь мы дышим на два счета, вдох-вдох и округляем живот, надуваем его слегка в ребра и в живот, и на выдохе, на четыре счета. Вы делаем выдох и как будто бы застегиваем замочек. Обратите внимание, вот на что: что когда вы будете делать вдох, вам нельзя прогибаться поясницей. Ни в коем случае нельзя. Поясница должна быть зафиксирована стабильно в ваше естественное положение. Вдох. И на выдохе подкручиваем таз, скручиваем, подкручиваем копчик и сжимаем все сфинктеры, которые у нас располагаются в промежности. Вдох на два счета, выдох на четыре счета. Итак, попробуем. Давайте вместе. Приготовились. Начали. Вдох. Надули живот и ребра. Держим спину. На выдохе. Подкрутили замочек над джинсах. Подкрутили таз. Выдохнули. И таким образом мы будем выполнять упражнение. Итак, для начала небольшая разминка. Я надеюсь, что мечи резинки вы подготовили. Так, присоединяются. Хорошо. Надеюсь, что еще присоединятся. Так, я выключаю комментарии. Итак, небольшая разминка. Начинаем с плеч. Плечи назад. Круговые движения. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре вперед. Давайте сделаем это с мягкими коленями. Раз два три 4 раз два три 4 обнимем себя за плечи и сделаем восьмерочку раз два таз на месте 3, 4 раз два три 4 поменяли руку. другую сторону восьмерку делаем плоскую раз два три тянемся локтем тянемся от талии 4 и раз Два, три, четыре. Хорошо. Руки назад. Грудь растянем немного. Хорошо. А теперь плечи и все тело. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Плечи к ушам. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По одному. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Талию присоединили, колени мягкие. Поочередно поднимаем плечи. Основной упор на плечи. Разогреваемся. Хорошо. Хорошо. Руки на талию. Ноги на ширине плеч. Колени мягкие. Крутим тазом в одну сторону. Два. Три. Хорошая амплитуда. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. На месте плечи стоят. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Погреем еще. Крестец. Вперед. Раз. Два. Три, четыре. Толкаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сокращаем ягодицы. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Ноги поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Можно даже так. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Поприседали немного. Мелкие приседы. И начинаем приседать правильно. Коленки не выходят за носки. Поехали. Приседаем, таз отводим. Раз. И два. Выдох наверх. Три. Шесть. Семь. Дальше таз отводим. Восемь. Девять. И десять. Встали в плие. Широко ноги. Ступни 45 градусов. Присели. И перекатываемся. С пятки на носок. Приподнимаемся у нас носочки, на пятки и немного раскачиваемся в сторону. Хорошо, таз у нас отведем назад. Колени не выходят за носочки. Раскатываемся, выпрямляем ногу. Еще ниже, ниже, медленнее. Угу. И потянем немного внутреннюю поверхность бедра. Еще. Молодцы. Складываемся. Хорошо. Теперь подбиваем коленом. Вернее, ступней мячик. Раз, два, три, четыре. Косточкой подбиваем мячик. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Теперь назад в ягодицу в противоположную. Раз, два, три четыре раз два три четыре хорошо голеностоп прокручиваем по краю стопы и работает голеностоп ступня работает от себя немного вовнутрь покрутили расслабили там пальчики стали на пучок так называемый да и перенесли вес тела и постояли немного. Немного-немного направляем движение в сторону, так чтобы там, где наши валюсные косточки находятся, вот там, чтобы мы потренировали с вами, погрели там суставы. Теперь другая нога от себя. Хорошо по краю стопы. Сосредоточьтесь на стопе. Не на голеностопе, а на стопе, как вы продавливаете пальцы вовнутрь, пальцы, косточки, внутренний свод стопы, внешнюю пятку. Почувствуйте, как пятки, вернее пальцы, ходят у вас в кроссовке. И на пол встаем, переносим вес тела. И еще раз из стороны в сторону немного погреем суставы. Плюсный, по-моему, да? Итак, теперь перекатывать с пятки на носок. Продолжаем разогреваться. Хорошо. Теперь носки в рост, пятки вместе. Также перекатываемся. Два, три. Носочки поднимаем. Пять, шесть, семь, восемь. Теперь носки вперед, пятки в рост. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Ну все, восстанавливаем дыхание. Вдох и выдох. Вдох. И выдох. Итак, напоминаю, что мы дышим с вами два, четыре. Вдох на два. Выдох на четыре счета. Итак, берем в руки. Мяч. Руки вверх. И мы с вами будем на выдохе. Вдох на два счета в живот. На выдохе мы будем с вами тянуться вверх одной рукой выше. И другой рукой по очереди. Начали вдох. Округлили живот. Выдох, выдох. Тянемся вверх правой рукой. Подтянули копчик. Возвращаемся. Вдох. Округлили живот. Выдох. Другая рука. Другая рука тянется вертикально вверх. Вернулись, вдох, на выдохе, таз подкручиваем, возврат, вдох, вдох, тянем, тянем, тянем, тянем, поверхность боковую, вдох, И еще, Вкручиваем таз выше, выше, выше, рукой тянемся. И еще вдох. Раз, два, три, четыре. Таз подкрутили. Вернулись, вдох. Замочек застегнули. Вернулись, вдох. Раз, два, три, четыре. И еще по одному разу. Вдох. Выше, выше, выше, выше. Тянемся еще. Выше, выше, выше, выше, выше, потягушки такие. Хорошо, молодцы. Теперь у нас будут наклоны в сторону. Мячик пока отставим. Беремся вот таким вот хватом. Посмотрите, вот, видите, пальцы вот, за пальцем. Также руки вверх поднимаем. У нас будут наклоны. Наклоны с подкручиванием таза. При этом э, ладони, руки у нас работают тоже. Начинаем. Вдох. Наклоны в стороны. Подкручивание таза. Выдох, выдох, выдох, выдох. Вернулись. Вдох. В эту же сторону. Шесть раз. Выдох, выдох, выдох, выдох. Вдох. Рука. Левая тянет правую руку. Вдох. Подкручиваем таз. Выдох, выдох, выдох, выдох. Возвращаемся. Вдох. Зажались сфинктеры. Подкручиваем таз, наклоняемся, тянем правую сторону. Вернулись. Вдох. Возврат. Не торопитесь. Вдох. Хороший вдох. Тяните, тяните, тяните себя за руку. Еще. Таз подкрутили. И последний раз вдох, и на выдохе раз, два, три, четыре, потянули. Хорошо, руки опустили, немного восстановили движение крови в наших руках. Теперь другая рука, левая рука, правая рука ее будет тянуть. Итак, руки вверх, уже чуть-чуть присели. Таз подвернули немного и начинаем дышать. Округляем живот, вдох, брюшное дыхание. На выдохе подкручиваем таз и тянем себя вверх и в сторону. Вдох. Ребра раскрывайте. вдох. Вдох, в живот. Выдох, выдох, выдох. Тянем себя за руку. И еще четыре. Вдох. Таз подкручиваем, подкручиваем, подкручиваем. Сжимаем сфинктеры. Вернулись. Вдох. И все равно в приседе сидим. Не вставайте. Выдох, выдох, выдох, выдох. И еще три. Еще два. И последний это упражнение вы можете делать например за столом когда у вас плечи устали на компьютерном например все движения на грудной отдел они помогут кровообращению и хорошей работе мозга следующее упражнение у нас мы приседаем тот же самый обратный замок только руки мы делаем перед грудью перед грудью, и мы будем тянуться вперед. Присели, копчик подвернули, и начинаем тянуться. Выдох. Еще раз вдох в живот. И на выдохе. Круглая спина, от плеч тянемся, макушка в потолок, таз подкручен. Вернулись, вдох. Вытягиваем, вытягиваем, вытягиваем руки. Вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. таз подкрутили. Возврат вдох. Скругляем спину, плечи, тянем, тянем, тянем, тянем. Руки прямо из плеч. Вернулись. Вдох, в живот округлили. Подкручиваем таз, копчик, сжимаем спину, тянем, тянем, тянем, тянем. И еще вдох. Макушка вверх. Еще три. Еще два. Последний. Подкрутились, сжались. Отлично, молодцы. Теперь у нас руки будут за спиной. Руки в замок. Замочные сегодня у нас. Начало руки за спиной. Также уселись в присед. Мягкие коленочки. Видно, да? Мягкие коленочки. Руки назад. И ну, желательно прямые руки. Мы будем растягивать грудные мышцы на выдохе и подкручивать таз. Начинаем. В круглый живот вдыхаем воздух. Вдох. Округлили живот. На выдохе. Выдох, выдох. Таз подвернули. Руки подняли. Смотрим перед собой. Вдох. Вдох, выдох, выдох, выдох, грудь вперед, лопатки собрали. Вернулись. Вдох, таз подкручиваем, руки назад, грудь вперед, дальше, дальше, дальше, дальше, подкрутили. Возврат, вдох. И еще три. И еще Выше, выше, выше. Руки поднимаем сзади. Вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. Подкрутили таз. Все, отлично. Теперь возьмем мяч и будем передавать его из руки в руку в двух положениях. В плие. Ноги широко расставили. Лучше это сделать на коврике, чтобы ноги не скользили. Надеюсь, вы в кроссовках. Присели, как мы приседаем? Колени не должны выходить за носки. Таз отводим назад. И приседаем. Присели поглубже. Хорошее пелье. И мы с вами будем сидеть в пелье и подкручивать таз. Из этого положения не вставать. Хорошее у кого какое глубокое пелье. Итак. Сначала у нас мяч перед грудью. Здесь будет у нас выдох. Вдох. Выдох, выдох, подкрутили. Вернулись. Вдох. <свяк> <вплоть> Продолжаем. Вдох. <свяк> <свяк> развернули руки. Вдох. Живот округлили. На выдохе сводим обе руки. И отправляем мячик в другую руку. Здесь дышим. Вдох. И выдох, выдох, выдох, выдох. выдох опоры на пятки. Держимся. Вдох. Плечи опустили, опустили, не поднимается плечи. Вдох. Таз подкручиваем. Опоры на пятки. Еще три. самое будет плие, только руки мы будем поднимать от поясницы, то есть от живота, от линии талии вверх. Итак, присаживаемся в плие. Ноги, ступни 45 градусов, опоры на пятки, таз отвели. Как отводится таз, посмотрите. Расставили ноги, отвели таз и сели на стульчик, который сзади нас. Из этого положения подкручивать таз. Начинаем. Присели и делаем упражнение. Делаем вдох на выдохе. Вдох. Таз подкручиваем, подкручиваем, подкручиваем. Вдох. Еще четыре. Подкручиваем, подкручиваем, подкручиваем таз. Сжимаем, сжимаем. Промежность все. Опоры на пятки. Вдох. Еще два. И еще один. О, фух. Да. Я тоже. Теперь у нас будет небольшое такое упражнение, хорошее. Около стены. Давайте я поближе чуть-чуть подвину. Встаем около стены или около косяка. Опираемся на мяч. Ага, сейчас разверну немного. Извините. Опираемся на мяч. Мяч подкладываем под крестец. Под ноги обязательно коврик, чтобы не скользили ноги под крестец. Делаем прямой угол между бедром и голенью, стопы параллельные. Так, отлично. Так будет легче. Мы с вами будем подкручивать таз, мы помним, продвигать его вперед, зажимая все спинктеры. А руки у нас будут работать вот так. Локти будем соединять. Начинаем. Готовы? Вдох. На выдохе. Раз, два, три, четыре. Таз подкрутили, локти свели. Вдох. Расслабили живот. Локти. Таз подкрутили, подкрутили, подкрутили. Плечи вниз. Вдох. Плечи вниз, вниз. Локти соединяем. Возврат. Вдох. Таз подкрутили. Плечи вниз. И еще три. Выдох, выдох, выдох, выдох. Еще два. Терпим. Вдох. Раз, два, три, четыре. Локти. И последний. Ух! Отлично. поработали. Теперь встаем на коленочки, встаем на колени, держим мяч, угу. мячик кладем, ну, давайте положим его между бедрами и будем отклоняться в сторону. В смысле, в сторону назад. Такой верблюд у нас будет. Носочки положили. Отклоняемся. Обязательно вдавливаем ладошки. И дышим. Подкручиваем таз на выдохе. Дышим. Вдох. На выдохе. Раз, два, три, четыре. Сдавили руки. Вдох. Таз подкрутили. Глубже сели. Вдох. Раз, два, три, четыре. Подкрутили таз, локти на уровне плеч. Вдох. Округлили живот. Выдох. Подкручиваем, подкручиваем. Сжимаем, сжимаем, сжимаем. Все там внизу. то Вдох. Раз, два, три, четыре. Помню про лопатки, плечи. Дальше. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. вдох. Ага, продолжим. Еще пару раз сделаем вдох и на выдохе. Раз, два, три, четыре. Ну, я уже мячик задействовала. Отлично, молодцы. Также ставим на коленка. Одно колено вперед, другое чуть назад. Что-то мне сегодня с освещением как-то не очень, да? Приношу свои извинения. Вот такая ситуация. Подальше сяду, да? Итак, одно колено вперед, левое колено вперед, правое назад. Мы с вами будем сдавливать мячик и прокручиваться влево. Поехали. Дышим вдох. На выдохе. Раз, два, три, четыре. Локоть к противоположному колену. Вдох. Выдох, выдох, выдох. Таз подкручиваем. Вернулись. Вдох. Возврат. Мячик сдавливаем. Вдох. Выдох, выдох. Таз подкручиваем, подкручиваем, подкручиваем. И еще три. Вдох. И еще два. Давим на мячик сильно. Скручиваемся, скручиваемся, скручиваемся. Таз подкрутили. И еще один. Вдох. Раз, два, три, четыре в сторону. Прекрасно. Другая нога. Колено теперь правое колено, левое позади, держим мяч. И скручиваемся теперь к правому колену левым локтем. Дышим вдох, на выдохе хорошенько, хорошенько скручиваемся. Вдох, вдох носом в живот, вдох, вдох. И еще четыре. Таз подкручиваем, промежность сжимаем. Вдох. Вернулись. Округлили живот. Вдох. Раз, два. На выдохе. Раз, два, три, четыре. Таз подкрутили. И еще два. обратите внимание передохните немного обратите внимание что вдох мы с вами можем делать в трех видах Ой, то есть в смысле выдох выдох выдох вдох понятно что через нос на два счета и выдох на четыре счета как через букву Ф, Ф, да? через букву с, с, с как бы через нижний вперед выдвигаем и сквозь зубы проталкиваем воздух с а еще мы с вами можем делать такое горячее дыхание, когда вы на морозе греете ладошки свои. Когда вы греете ладошки, у вас вот отсюда вот воздух выходит теплый, горячий, поэтому все снежинки тают на ваших ладошках. Давайте попробуем любой из этих видов дыхания. Вы можете менять их для того, чтобы вы выбрать тот, который вам больше всего подходит и больше всего понятен. Итак, теперь мы... Стоим в стол. Четырехугодник, так называемый. Стол. Угу. Берем мяч. Засовываем себе подмышку мяч. Подмышку вот так вот. Ладошка под плечом. Колени под тазобедренными суставами на ширине а, таза. Мы сейчас с вами будем делать упражнение на выдохе. Мы будем раскрывать грудную клетку. И поднимать мяч, отводить руку, локоть. Лучше здесь не держаться, просто вот свободно. Поехали, дышим. Вдох, на выдохе. Раз, два, три, четыре. Развернули себя. Возврат, вдох. Руку можно убрать. Раскрываем грудную клетку. Возвращаемся, вдох в живот. На выдохе подкручиваем таз, раскрываемся, раскрываемся, еще возвращаемся, вдох на два счета в живот, выдох, выдох, таз подкрутили, лопатки вниз и вверх, вверх, конечно, плечо, вдох, и еще три раза. И последний раз. Вдох. Отлично. Теперь другая сторона. Я к вам подвернусь. Под, подмышку мячик. Ладошки проверили. Итак, поехали. Дышим вдох. На выдохе. Раз, два, три, четыре. Плечи вниз. Вдох. Раскрываем грудь, грудной отдел работает. Вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. Раскрываемся. Вдох на два счета. Выдох, на четыре. Таз подкручиваем. Вдох. Вдох. Вдох. вдох. Еще два раза. И еще раз. Прекрасно. Теперь у нас будет с вами кошка на локтях. Мяч пока отложим в сторону. Встаем в кошку только на локте. Локти под плечами. Локти под плечами. Угу. Коленки под тазобедренными суставами. И теперь мы с вами будем на выдохе вытягивать, округлять спинку пять раз, и потом будем наоборот прогибаться. Хорошо? Давайте. Тут я не умещаюсь в эти столы. Ага, как вы вот удобно, ты, господи. Не пристроишься ведь перед экраном-то. Красивой же хочется быть. Чтобы вы наблюдали красоту, насколько это возможно. Дышим, давайте, вдох. Спину округляем, округляем, таз, подкручиваем, выдох, выдох, выдох. Под, э, подбородок груди. Вдох. На выдохе, подбородок груди, спину скручиваем, округляем, таз подкручиваем. И еще 4. Вдох. Не прогибайте сильно. Спина ровная прямая. Вдох. Носом вдох в живот. И еще три. Два. И еще два. И еще один. Локтями, локтями, локтями толкаемся. Отлично. Теперь делаем наоборот кошку. Прогибаемся в талии. Толкаемся. Также. Там движение небольшое. Главное зажать промежность. Дышим. Вдох. На выдохе. Сжали промежность. Выдох, выдох, выдох, выдох. Шею тянем вперед. Не вверх, а вперед. Вдох. Помогаем себе плечами. Опоры на локти. Возврат. Вдох. На выдохе. Выдох, выдох, выдох, выдох. Макушкой тянемся. Локтями помогаем. Лопатки задействованы. И еще три раза. Вдох. Толкаемся локтями. Вдох. Макушка. Продолжение спины. И еще два раза. Вдох. И еще. Прекрасно. Молодцы. Теперь ложимся на мостик. В мостик. Берем наш мяч. Любимый. Хорошо. Зажимаем между бедрами и начинаем работать. Бедрами сжимаем мяч и приподнимаем, подкручиваем таз. Сначала просто на тазовое дно подкручиваем таз. Для того, чтобы ощутить, как у вас работают мышцы, положите пальцы на тазовые косточки выступающие и надавливайте там. А большие пальцы положите, пожалуйста, на талию. И начинаем фиксировать, как у нас приподнимается таз и как работает тазовое дно. Важно сжать все спинктеры и какое-то время подержать их в напряжении. Пятки можно поставить поближе к ягодицам. Начинаем. Дышим вдох в живот. И на выдохе подкручиваем небольшая амплитуда таз выше, выше, выше. Сжимаем мяч. Возвращаемся. Вдох. На выдохе. Выдох, выдох. Спина практически лежит на коврике. Чуть-чуть копчик приподнимается. Вернулись. Вдох. Нажимаем руками. Смотрим, как у нас работают наши внутренние мышцы. Вернулись. Вдох. У нас тут в животе должны быть прямо жесткие такие мышцы. Надеюсь, они у вас уже есть. Вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. И еще до пять раз. Вдох. Вернулись. Вдох. Сжали промежность. Подъем, подъем, подъем копчика подкрутили. Все, сжимаем еще сильнее. С мечом вместе. Вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. И еще два раза. Что-то у меня сегодня со счетом. Ну, давайте контрольный вдох. И на выдохе задержимся на 8 счетов. Сжали. Все, держим 8 счетов. Раз, два, три, четыре. Сильнее. Пять, шесть, семь, восемь. Отлично, расслабились. Теперь мы будем делать мостик. Таз будет много тома. Встаем на мостик. Подталкиваем себя руками. Таз повыше подтолкнули. Мяч у нас Работает, продолжает работать внутренние мышцы бедра, всегда полезно потренировать. Итак, то же самое мы с вами будем делать: вдох, на выдохе сжимаем мяч и подкручиваем таз. Итак, восемь раз. Дышим, вдох. На вдохе округляем живот, расслабляем его, а на выдохе сжимаем, сжимаем все мышцы к центру, к побочному центру, все сжимается. И еще вдох. Таз не падает, держим, держим наверху. Еще три раза вдох. из видов выдоха, у вас больше всего задействованы мышцы брюшины. Что дает наиболее сильный отклик в этих мышцах, то дыхание и применяйте. Так, все хорошо. Теперь мячик под лопатки. Под лопатки. Так, и начинаем мы с вами руки за затылок. И у нас будут перекрестные наклоны. Локоть правой руки к левой ноге. Дышим. Вдох. На выдохе скручиваемся правым локтем, тянемся к левому колену. Возвращаемся. Вдох. Поднимаем, поднимаем ногу. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. Выдох. Стараемся скрутиться. Подбородок не опускаем. Помним, что у нас между подбородком и шеей большой-большой апельсин лежит. Вдох. Плавно, никаких рывков. Вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. Сжали. Замочек застегнули. Вдох. Раз, два, три, четыре. И еще пару раз. Вдох. Другую В сторону дышим. Вдох. На выдохе. Раз, два, три, четыре. Левая. Сторона тянется к правой вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. Подбородок не прижимаем к груди. Вдох. И еще четыре. Три. И последний раз, вдох, расслабили живот, и на выдохе скручиваем, замок закручиваем, выдох. Все, отлично. Теперь мячик убираем, и небольшая растяжка. Давайте мы ее проведем стоя, потихоньку поднимемся, потихоньку, полигоньку, поднимаемся, поднимаемся. И растяжечку проведем вертикально. Фу, не знаю, как вы. У меня тут под градом. От волнения почему-то сегодня. Что-то я сегодня волнуюсь. Руки наверх. И тянем себя вверх и в сторону. В сторону. Тянем, тянем, тянем, тянем. Бочинку протягиваем. Хорошо. Опять вернулись. Поменяли. За запястье вверх тянем и в другую сторону. Тянем себя в сторону и вверх растягиваем. Ребра, спину, грудь, руки. Хорошо. Теперь вперед. вывернули руки и потянули, скруглили спину. Теперь руки назад завели. Тоже в замок. Грудь вперед, плечи вниз. А таз чувствует крутить. Отлично. Немного поработаем плечами. Восстановим движение. Хорошо. Теперь приседаем и спинку. Мы с вами будем прогибаться и выгибать спину. Круглая спина и прогнутая спина. Ага. И еще раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Два, три, четыре. Хорошо. Теперь потянем ноги около стеночки. Прямую ногу. Держим. Прижимаем пятку к ягодице. Приседаем немного на порной ноге. И тянем ягодицу к правую, пятку к ягодице. Бедро чуть вперед. И держим, тянем передние мышцы бедра. Можно, конечно, без стенки. Легко. Хорошо. Держим баланс. Отлично. Опустили ногу. Эту же ногу подтянули к колену. К колену. Что ж такое -то? у меня сегодня? Нестабильность голове какая-то. Так, держим. Раскрываем пах. Хорошо. Опускаем ногу. Другая нога. Таз немного вперед. Пятку к ягодице. Держим, держим, держим. Немного таз вперед. подали, Сильнее напрягается. Мышцы работает. Отлично. Колено к груди. Ок. Колено к груди. Все равно продолжаем. И у меня тоже иногда не получается. 150 раз. Хорошо. Держим, держим. Колено к груди прижимаем. Теперь бедро отводим в сторону, держим, держим баланс, держим, раскрываем пах, еще, отлично, стряхнули, одну ногу на колено, другой ноги, присели, таз отвели и поддавим на локоть, так, чтобы потянулась ягодица, Следите, чтобы бедро у вас вот так вот не вылезало, чтобы оно было в продолжение ноги, в его естественного состояния. Угу. Обычно мы эти упражнения делаем с палочками. Все, достаточно. И другая нога на колено присесть. Не выворачивайте бедро, верните его обратно, присели, локтем поддавили. Носочек на себя. Пониже присесть. Отлично. Теперь наклоны к ноге. Нога на пятку. Тянемся сначала прямой спиной. Опора на бедро. Макушка вверх. Лопатки к центру вниз. Держим. А теперь скругляем спину и дотягиваемся до носочка. Носок тянем на себя. Сильно-сильно-сильно натягиваем его. Потянем окроножную мышцу. Все. Теперь другая сторона. Нога. Спинка ровная. Таз отвели. Лопатки сложили вместе. Тянемся макушкой. Хорошо. Держим-держим-держим. Плечи вниз. И теперь скругляем спину. Тянемся к носочку. И... Сильно натягиваю носок на себя так, чтобы икроножные мышцы хорошо потянулись. Отлично. Ну, практически все. Ударяемся пятками 10 раз. Вообще полагается пятками стучать целую минуту, то есть 60 раз. Раз в секунду нужно стучать пятками по жесткой поверхности. Так как у нас режим тренировки ускоренный, поэтому достаточно... Все, теперь немного расслабились. Хорошо, теперь подвигаем плечами. Немного проверим. Сели у нас суставы поработали. Отлично. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Давайте двигаемся, двигаемся. Вы знаете, даже если вы не хотите делать зарядку, ну никак, ну скажем, у вас никак не происходит вот это вот желание, мотивация встать и сделать. Там много всяких лайфхаков. Сегодня о них уговорили кстати. И поэтому вы вообще можете просто брать и танцевать под музыку. Вот так. Занятие наше закончено. Жду я вас сегодня вечером. Обязательно. В 17.00 Москвы. Включаю комментарии. Может быть, кто-то что-то спросит. Итак. Фух, отдышусь немного. Жду вас сегодня вечером. В 15... 17.00. Пять часов по Москве, в этом же аккаунте. Мы будем говорить про питание, про то, как весной сохранить ресурсы свои, как их приумножить. Приходите, поболтаем немного. А то все занимаемся, да занимаемся, познакомимся поближе. Я хоть буду, может быть, не в тренировочной одежде, как в онлайн-спортзале Декатлон. Я вас тоже благодарю за ваше участие. За то, чтобы вы терпите это все дело, все тренировки. Надеюсь, увидимся с вами еще завтра. Завтра в 11 часов по Москве. Жду вас в этом же месте. Очень рада буду с вами встретиться. Всем здоровья, хорошего настроения. До вечера. Пока-пока.